привет друзья мои меня зовут михаил панов мне 67 лет и я нахожусь в институте базальной имплантации вот такие у меня зубы будут, не шелки-булки хочу рассказать вам друзья мои свою предысторию, как началась у меня проблема с зубами конечно плохо ухаживал Плохо чистил, не так, как это правильно нужно было делать. Да и у нас тогда, честно говоря, в те годы не учили так сильно. И относился как бы наплевательски. И начались проблемы с зубами. Сначала делал пломбы, потом стали выпадать, потом стал вырывать, потом стали вставные зубы. И дошло до того, что у меня сделали две вставные челюсти. от чего я чувствовал дискомфорт огромнейший. Мне очень много приходится путешествовать. Я хожу по горам. И приходится принимать пищу, скажем так, иногда бывает не в совсем хороших условиях. И это приносило мне большой дискомфорт. Попадали кусочки пищи под мои челюсти, и, и челюсть начинали играть, натирала десна. И когда я возвращался с поездки, всегда у меня заживление происходило где-то неделя, две и поэтому я решился на институт базальной имплантации, чтобы мне сделали красивые пусы. Хочу сказать, почему я выбрал именно этот институт базальной имплантации. Потому что я обращался в несколько клиник, многие клиники просто не брались за мое лечение, скажем так, или оно было очень длительное. И поэтому я, когда узнал про Андрея Евгеньевича Шмойлова, что он, у него уже есть опыт такой, и когда пришел к нему на прием, он сказал, что мы сделаем это, и он у меня уверенность, и я решился все-таки на восстановление дюрлов. Сегодня мы успешно провели операцию известнейшему спортсмену России Михаилу Панову, который является чемпионом мира по банджо-джампингу и также четырехкратным чемпионом России. Операция была очень нестандартная, очень нетипичная, сложнейший хирургический случай, связан с тем, что есть и атрофия костной ткани и нетипичная анатомия костной ткани. Планирование этой операции заняло больше времени, чем обычно потому что все приемы установки базальных имплантатов были скорректированы конкретно под данного пациента, под Михаила. В результате была успешно проведена операция на верхней челюсти, было установлено 11 имплантатов strategic implant в анатомические зоны картикальной костной ткани и на нижней челюсти 8 имплантатов в стратегических зонах. Операция крайне интересна для специалистов в клинике. Я думаю, что такая операция такой сложности будет интересна и другим специалистам на дальнейших наших конференциях в среде профессионалов данной методики. Поэтому операцию успешно провели, оцениваем операцию на отлично. И дальнейшее действие уже будет протезирование на базальных имплантатах Strategy имплант». Большая благодарность Михаилу за его доверие, за его терпение, за то, как он относился к нашей команде, к медицинскому персоналу, с большим пониманием, с большой, я считаю, любовью и уважением. Это очень важно для успешного проведения таких сложнейших лечений по тотальной реконструкции. Сегодня мы зафиксировали два металлоатриновых мастовидных протеза по новому Михаилу Михайловичу. Буквально через два часа он сможет уже есть, а радоваться своей улыбкой он может уже сейчас. Ну вот, наконец-то, мне теперь не стыдно улыбаться. Буквально на пятый день после операции мне поставили вот эти зубы. Приходите, кто хочет иметь красивую улыбку, в институт базальной имплантации. Теперь я могу смело прыгать, и не боясь потерять свои зубы.